Всем привет, ребятки! Значит, чем мы будем делать сегодня? А менять платежный аккаунт. Сразу говорю, что это актуально для тех стран, да, как вот, например, сейчас Россия, где заблокированы э, все от Google покупки, там применение промокодов. Промокод вы можете применить, но только не скачайте это приложение, к которому применили промокод. Поэтому нужно изменить платежный аккаунт. Далее будет видео, я в котором буду показывать, как можно к этому измененному платежному аккаунту привязать карту и даже совершать покупки. Именно это я делаю. И это один из первых этапов изменения платежного аккаунта. Поехали. Play Market. Нам не нужно с вами включать абсолютно никаких э, VPN. Это все будет делаться вот так. Все, заходим. Вот мой аккаунт, значит, платежный. Э, захожу. Платежи подписки. Способ оплаты. Музон играет у меня, как видите, никакого. Почему? Потому что Россия, да? Нажимаю дополнительные платежи или настроить платежи, как там было написано. Ну, не факт. Заходим далее. Здесь обратите внимание, если у вас, так же, как и у меня, несколько аккаунтов Google привязано, тогда вам нужно обязательно зайти сюда наверх и, все, и поменять опять вот, поменять уже Google Play, потому что он заходит в аккаунт по умолчанию. Все, когда мы вошли, все, у нас здесь уже старые покупочки, видите, в двадцатом году я совершал. Заходим три точки, вот эти вот слева, потом идем в настроечки. Открывается наш платежный аккаунт. Здесь в настройках, видите, индикатор, страна, там все дела. Спускаемся в самый низ и закрыть платежный аккаунт. Это нужно сделать обязательно, иначе ничего не получится. Обратите внимание, чтобы у вас здесь был тот именно платежный аккаунт, какой вы хотите, сбросите, дальше вводите пароль и поехали. Все ввел, нажимаю «Далее». Все, прошли мы с вами в следующее окошечко. Здесь нужно выбрать, почему убираем, другое, что-нибудь пишите, любую причину, там неважно, вот так нафигачили, что попало. Закрыть платежный профиль. Аккаунт именно этот не закрывается, закрывается только профиль и ничего более. Так, закроем обратно мы с вами все, что мы сейчас с вами сделали. Теперь я хочу перепроверить просто, да, все, я здесь. Платежи, способы платежа, другой, другие настройки платежа. Опять заходим, опять также перепроверяем. Сейчас я уберу лишние закладочки, чтобы они мне не мешались. Где мы находимся, в каком именно профиле. Как видите, я опять не в том, в каком надо. Мне нужен Samsung просто. Все, зашел. И здесь теперь добавить способ оплаты. Все, мы нажимаем, мы на свете платежного профиля нет вообще совершенно. Мы нажимаем добавить способ оплаты. Теперь что мы с вами делаем? Добавить способ оплаты. В описании видео будет у меня, значит, вот такая вот штучка. Сейчас я вам покажу. Вот номер карты. Номер карты. Вот этот вот нам надо выбрать. Так, какой 0122-135? Чтобы запомнить сразу, мы вводим сюда номер карты. Она не действующая, не будь вообще, не действующая. Так, здесь 0123, пишем и код 131. Дальше, здесь высвечивается Россия, нам Россия не нужна. Мы с вами пишем что-нибудь, я не знаю, ну, давайте Соединенные Штаты возьмем. Соединенные Штаты с вами поменяли, теперь... Опять вводим мы с вами то, что вводили до этого. 0.1, что там у нас было, та, 23, 131. Она вообще не действительная. Здесь мы, допустим, ну, просто набираем 314. Вот как я и смотрите, здесь много адресов высвечивается. Любой из них берем, он уже сам все запоминает. И индекс в том числе и нажимаем «Сохранить». Все, он говорит, видите, не удалось выполнить транзакцию. Ну, это, в принципе, и не важно. Нажимаем закрыть. Нам уже это и не надо, ребятушки. Все. Теперь с вами, смотрите, здесь появились опять у нас три строчечки с вами. Заходим сюда. Потом настроечки. И обратите внимание сейчас. Обратите внимание. Наш платежный профиль Соединенные Штаты стал, а не Россия. Теперь мы с вами сможем применять промокоды легко и, значит, скачивать по ним приложение или циферблаты там на часы, неважно, что вы будете делать. И давайте для того, чтобы проверить, мы с вами еще зайдем в аккаунт свой Google, сейчас его с кэша выбросим и зайдем по новой и посмотрим. Значит, раз заходим, так, он у нас, теперь заходим в настроечки, дальше общие. И здесь нам что нужно? Настройки аккаунта электронной почты. И смотрим. Страна Соединенные Штаты. Все. Вот так. Без всякого VPN -а, легко и просто вы можете поменять свой платежный аккаунт. Ну, не забывайте лайк, ваши комментарии, естественно, подписочка в описании видео, телеграм-каналы. Все заходите, там очень интересно. Пока.